Ребята, всем привет! С вами Димас. Мы решили сегодня поехать в лес, снять небольшое видео для вас со сбора грибов. Уже должны пойти хорошие, благородные грибы, не всякие свинушки да подобное. Сейчас займемся поиском грибов, надеюсь, что-нибудь найдем. Так что вперед за поисками грибов! ребят нашли мы грибы первые это называется боровики или поддубники но они тут раздавил кто-то его вот у них особенность они синеют сразу ножка синеет или что-то еще вот видите отламываем они желтые синеют вот на это тут наступил на малыша вот а этот видите немножко сопрел и вот его Малыши. Мы не будем, естественно, трогать, пусть растет грибницу, не трогать. А еще что-то вырастет. Так что, ну, хорошие грибы есть. Ищем дальше, идем, собираем. Вот, подумайте, здесь что Ребята, вот мы нашли первый достойный гриб. С виду это подосиновик, может быть березовик, но шляпка розовая, похож на подосиновик. Довольно крепкий. Попробуем срезать. Да, это подосиновик. И вот его тоже черта, он начинает синеть, зеленеть. Вот главное. Но он большой и к сожалению видите его вот точки есть он червивый он, червив... он крепкий хорошо он червивый если бы это был белый то да мы бы могли его взять э -э такой гриб ну мы не берем такой гриб пусть он будет разлагается в принципе он съедобный хороший но мы такой не возьмем ну главный показатель что есть грибы такие большие под уже так что среди осин есть шанс найти нам хорошие маленькие грибочки будем искать дальше вот ребят нашли мы еще грибочек один этот березок уже шляпка коричневая И такой вот, у него хороший показатель Но, опять же я не верю что он хороший но смотрите чистый шляпка твердая, даже не будем разрезать уже до дома Шумит хорошо, пахнет грибом, ну как бы грибом, кому как нравится, берем. готова так что еще грибочек один. Подумничек, ну, немножко синеет. Ну как бы они редко червью бывают, крепкий, хороший. Ну, что-то хоть что-то есть, иногда встречается. Вот, можно где-то поблизости посмотреть еще. Ну, что-то не особо видно. Ищем, смотрим, наблюдаем. Оп. Ребят, ну что, вот мы вернулись с леса, набрали немножко грибов. Ну так, для, чисто для съемочек. Вот, добрали свинушечек, тут парочку. Есть хорошие красивые экземпляры у нас. Подосиновики, поддубники. Вот, благородных грибов не нашли. Ни белых, ни лисичек, там ни там подобные. Видимо, рано. Как бы, ну, уже, как бы, начало июня должны появиться. Но, как бы, в этом году, видимо, запаздывает сезон. Хотя, были проливные дожди, сейчас тепло, неделя стоит, сейчас тридцатка. Грибы должны появиться, но грибов так, так себе, мало думали больше. Было. Хотели найти гриб сатаниста или так называемый сатанистский гриб, чтобы показать, сравнить. Вот. Но как бы единственное отличие поддумник, он синеет, сатанист тоже синеет, только у сатаниста здесь красное, здесь более светлый такой цвет, не коричневый, а светлый, серый. Естественно, блюдо получается сливарить, бульон и что-то еще, все грибы горькие. Естественно, ядовитые. Расстройство желудка и остальные последствия, жидкий стул все остальное, не дай бог отравлений Так что сейчас переберем и естественно будем варить, мы не будем их сразу жарить. Это, ну, это если бы эти были лисички или белые, возможно мы бы сделали сразу, начали их жарить. Такой у нас получился небольшой, большая экскурсия. Были, может вы скажете, почему так одеты, там, в шортах не слишком, как бы, такой лесная у меня одежда была. Леса у нас такие добрые, живности не особо много, только кабаны, змей нету, мошки, намазался немножко дегтем березовым перед выходом. Ничего, как бы, ни комары, ничто меня не берет. Вот, хорошие, кстати, это, возможно, видео с ними тоже, как он делать. Вот хороший способ от комаров и клещей. Вот. И как бы бояться нечего, в лес можно ходить так. Если одеться сильнее, жарко очень. Ребята, всем привет. Смотрим, мы собрались на следующий день. И решили все-таки сделать картошку, жареную с грибами, с зеленью, со всеми делами, со сметаной. Ингредиентов немало, готовится быстро. Как бы рецепт очень простой, ну, достаточно вкусный. Картошку мы почистили порезали грибы варили тоже два раза подсолили все нормально 100 грибов получалось лук репчатый лук зеленый укроп свежий кинза на украшение масло у нас сливочное растительное и сметана соль перец там чуть-чуть будет потом увидеть так что все просто ингредиенты такие все всех есть готовится очень все просто будем в Казани все делать так что костер горит у нас Сейчас переходим к казану. Все, ребята, мы перешли к мангалу. С нами масло. Я Димас, Антон, Хабиб. Тут все готово. Вот, льем маслицы. У нас раскалилось все. Отлично раскалилось прям. Сейчас будет бабах. Ну, достаточно наливаем. Избавимся от лишней воды. Оператор, отодвиньте немножко, то все будет очень жарко. Вот и потихоньку опускаем, не делаем глупости, как делают многие в видео, когда в воду влиют масло. Это обязательно, чем меньше воды, картошки. Просто реально это пожароопасная штука, с этим нельзя шутить. но при этом надо чтобы сильно раскалилась, чтобы она корочка была и огонь был сильный и как бы самая вещь когда жарите картошку обязательно растительное масло добавляйте сливочное у вас будет отличный колер когда просто сливочное он подгорит а когда просто смешаете растительное и сливочное то будет отличный колер так что все прям дайте масло сверху и накрываете крышкой. Вот Закидываем огонь, дров больше и жарим прям сильно. Часто не открываем, каждые там, 10 минут. В принципе, достаточно даже помешать три раза, и все будет отлично. Вот, ребята, мы добавили уже лук минут пять назад, он начал обжариваться. Картошка уже обжаривается вовсю. И мы добавим наши отварные грибочки. Чтобы было видно. Они тоже с водичкой, естественно. Вот, добавим немножко специй. Кумин зира, чуть орегано, чуть кориандра, ну и перца добавим молотого и немножко кари. совсем немножко. Вот, помешали добавим соли. Как уже говорил в концовочке почти. Вот так. Вам не пересолить. Если что досолит. Укропчик. И вощек. Накроем крышкой для того, чтобы сейчас она постоит прям 5 минут. Зелень не упадет. Помешаем и уже тогда добавим сметану, будет томиться уже еще несколько минут. Ты можно добавлять сметанки. Я много не добавляю обычно. края, она сейчас потает и туда уйдет, ну пол баночки примерно казан, ну можно целый, кто любит сметану. Вот и накроем крышкой. Еще сейчас потомиться немножко, прям 5 минут буквально даже меньше и все открытое будет, все готово. Ну вот ребята, вот приготовим такое достаточно простое блюдо с вами жирная картошка с грибами, с лесными, домашняя картошка лесные грибы, сметана, не домашняя, но все же зелень разная, посыплю я кинзу, я люблю кинзу, многие не любят, можно не посыпать, можно другой зелень посыпать. Пробуем, как что у нас получилось. Идеально, вообще вкусно. Сметана кисминку придает. Она у нас загустела немножко. Очень вкусно. Также советую готовить вам простое блюдо. Картошка, грибы, все есть. М -м -м. Можете это на сковородке, опять же, готовить. Не обязательно... В кузане. Ну, в кузане вкуснее получается уж на природе Но в кузане можно и дом готовить конечно готовьте обязательно пробуйте вкусное блюдо простое все с вами был димас оператор антон и прекрасная природа всем пока пока увидимся